Наш Снеговичок. Ну а теперь ближе к делу. Поговорим про то, как нужно одеваться, чтобы тренировки были комфортными. Потому что, как говорил один мой знакомый из Нижневартовска, не бывает плохой погоды, бывает неподходящая одежда. Окей, выходной день, суббота. 12 декабря мы в нескучном саду, нас не очень много. С нами Саня, Колян, Витя и я забыл ими И Сергей. Бывает, со мной по утрам память плохая. Погода хорошая, на самом деле, что так мало народу? Только что просто нереальная штука. Маленькая девочка в розовом костюме такая. Сатушка долба 2. С трудика. Вот так причем, да. Ну, я вот хочу на октябрь, чтобы приехать, до кошка доехать, до синей ветки, потом вертолет. Короче, коса хочется повторить. Что будем делать, Саня? Да потому что она турник надо прям вылетай. Вот баратов в детстве. Как в женском? В женском. В женском обличестве. Окей. Саня. Тебе какой она? Какой нахуй? Где метро молодежь? Все, даешь. Да едешь Берчатку. С оленятами. С оленятами? Да. Это у него 5 ног или просто кто-то не очень. Хорошо, на Борода. Борода. Сюда первое упражнение после того, как потренили флажок. Это подтягивание. Подходы в количестве 5, 10, 15, 20. Там 4 раза по 20. Это все узким хватом. Узким колян. Вот, правильно. что, Сань? Он стоит. Он Говорят, тебе что-то что предлагают? Да, мне предложили потренить. Немножко и потренить? Нет, не да, но не тренить <с мне самому. Как так? Ну, потому что у меня не будет времени. Все так делать? Вы вообще о чем думаете? То есть ты пришел на тренинг и не потренишь? А, так? Все приемлемо. Что? Просто После этого движения можно убивать. Как ты думаешь, стоит или нет? Я думаю, нет. Что ты будешь делать 5, с 10, перчатками, 10, когда сто 10. раз учитываешь? заберу. Опять, брать, опять я мимо. Знаешь, бактерии от сотни человек, Я посираю, не вот Нельзя стирать, они теряют свою эффективность. Смотри, Коля начал более-менее технично делать. Руки разгибай до конца, Коля. Хуё. До конца руки разгибай, кваль. вот, Всего 21-го, да? Слушайте, а вы не знаете, где можно... А, в сел... Не в Салому, а фристайл вот воркалку получиться? Перемена там разная. Учиться или поучаться? Учиться, именно учиться, где ребята приходят, тренинг, где там всякие маты, все, все дела. В гимнастическом зале. Ну да, гимнастический, гимнастический зал, гимна когда гимна они тренинг, маты эти как ребята, так, кто приходит, это? Матов нормально. Головы у него. Че, подтягивания? Играем в лесенку просто по одному вверх с отдыхом 10 секунд. Просто на максимум. Просто забиться чутка. Сань, Сань, что мы будем делать с тобой сегодня вечером? Как всегда захватывать мир? Как всегда подтягиваться. Руки. Скажи, как тренить на улице, чтобы ноги не мерзли? Как тренить на улице, чтобы не мерзли? Я когда занимался трекингом, я делал кроватику минус 30. И вот, в общем, чтобы прыгать было не тяжело в тяжелых зимних кроссах, ботинках даже, я пойцал. Я делал летние кедики, и чтобы ноги не мерзли. Есть крутой способ с пакетами Ты берешь, надеваешь носок, на него полиэтиленовый пакетик На него еще носочек, пакет, носок, пакет, носок Все зависимо, как сильно мерзнут у вас ноги и какие кроссовочки у вас Вот, и в минус 30 я бегал, прыгал по сугробам И мне там часов 5 В минус 30 мне было вообще плохо Потом просто приходишь, все пакеты порваны, носки такие Такой огромный носичек получается нас круто, смешно так я еще делаю, допустим, когда просто там осенью, близ декабря, когда в песок прыгаешь, он мокрый из-за там, допустим, прошедшего снега, как сейчас, и он растаялся, чтобы ноги тоже не мерзли. Носок пакет, носок пакет, и ты в нас как прыгаешь? Еще легче, чем в Второе упражнение. Тоже подтягивание. Тоже 5, 10, 15, 20, и еще 4 раз по 20. Ну а теперь уже нижним хватом. И когда вы делаете? Старайтесь именно в первую очередь отвести назад плечи, свести лопатки и потом уже тянуть руками. И следите за тем, чтобы плечики не травмировались. И никто же не знает, что это После турника мы идем на брусья. Еще расскажу, скажу, а то вверх не записалось. После турника мы идем на брусья. Суть такая же лесенка. поднимаемся по два раза. Но качество, так сказать, идеальное, не торопимся. Не знаю, посмотрим до скольки дойдем. Дошли, мы на турнике сделали 20 подходов, поднимаясь по одному. Ну, в общем, вот так вот. Круто. Нет, нет, не, я хочу тебя отснять. Зачем? Чтоб ты рассказал, я не умею Ты расскажи. Рассказывать. Я не умею рассказать. надо учиться. Да нет. не, Это говорю. у Бога, давай я ним. как а я говорил, что мы сделали. Давай еще раз. Мы сделали два упражнения на турнике, подтягиваем узким хватом и нижним хватом. Каждый раз мы сделали 5-10-15 повторений и 5 раз по 20 повторений. Отдых. Между 20-ми было по 4 минуты. Вот и все. Сейчас на брусе пойдем делать то же самое, что Саня делает. То же лесенку. По два, посмотрим, что получится. Еще снег будет идет. Снег. А снег? Летел и падал. Что, максимально а глубокий, да, делаем? Да. Нет. Максимально да. глубокий делал. Во, хорошо. Отлично. Да. Попробуй чуть пониже. Во, давай-давай, можешь-можешь-можешь. Во, вообще. Молодцом. Давай-давай-давай, можешь-можешь. Чайничек. Да, чайничек. Стоп по Цельсию. Давай, можешь, попробуй. Ну-ну-ну-ну. ну. Давай-давай-давай-давай. Ну, ну, ну, Молодцом. Да я не могу так. Надо. Не да. могу. Надо. Просто... на камеру, я стесняюсь, да? А есть ли смысл, если я больше не могу делать глубокое дыхание, а... делаю 90 грамм? Ну тебе, да, тебе есть смысл. Вот а я смысл? опять это сказал. Я не могу <с повторять фразы одни и тоже. Все получилось сейчас. Да. в общем, суть. Почему мы сегодня не делаем большого количества, а делаем все качественно? Потому что зимой мышцы холодные много не сделаешь. Логично. Плюс... Гнаться за количеством зимой это глупо, потому что у многих бывает насморк, пищежкам, дышать нечем. И в основном сердечко там разгоняется. Очень тяжело дышать и много не сделаешь. Поэтому смысл зимой нарабатывать то. Это называется инфраструктур. Это самое глупое, что ты говорил, как банан. ладно, дай подход Делай. Кому кто хочет мороженого со вкусом банана? Наш снеговичок. Походи на мою куртку, он встряхнул. Давай. Кто-нибудь хочет чай, остался горячий? Я хочу. Пить, я Вот такая вот получилась трение сегодня. Снег прекратил валить, хотя валил всю тренинг. Ну, в целом прикольно. Как видите, можно вполне тренироваться зимой. Мы поделились с вами лайфхаками, как при этом не замерзнуть. Главное, страдать фигней, чтобы было весело и вы согревались. И если хотите потренировать, приходите в Нескучные Каждые да. выходные расписать на сайте WorkoutSoul. До встречи в следующих роликах. Ставьте лайки, пишите комментарии, задавайте вопросы. Скидывайте видео друзьям. И тренировки, будьте клевыми. Пока.